Всем хай, с вами канал Хай Китай И сегодня видео без интро, как вы уже догадались Потому что на интро кинули заявку на нарушение Сейчас я вам э, на экране предоставлю скрин Поэтому теперь в ближайшее время без интро Меня что главное смутило, это то, что кинули нарушение только на одно видео Хоть помимо этого, интро почти на каждом видео Как так? Не понимаю вообще а еще я дурак, пока записывал видео, в самом начале я не включил звук, поэтому я буду вам озвучивать примерно по памяти. Не говорю, что это точно то самое, что я и говорил, но по памяти как-нибудь озвучу. Поэтому погнали смотреть видео. Всем хай, с вами канал Хай Китай. И сегодня очередная распаковочка посылок с сайта Алиэкспресс. Вот такая у нас первая посылочка, большая, чуть в кадр не вмещается. Сейчас я найду свой ножик и откроем ее. Кстати, как обычно, ссылочки я оставлю в описании под видео. Открываем мы посылочку. И тут оказывается у нас еще две посылочки. Наверное, Почта России упаковала все в одну. Давайте начнем с желтенькой. Резко тут надрезаем. И открываем но что-то не получилось не фартанула еле это драл давайте посмотрим что же внутри а внутри у нас полевые транзисторы ссылочки на которые как обычно в описании под видео открываем следующую посылочку И тут у нас такие платки Arduino Pro Mini. В общем, 6 штук. Одни на 3,3 вольта, другие на 5 вольт. Вот я решил открыть и показать вам поближе. Угол очень открывается. И кстати, заметил различия. На разный вольтаж идет разная упаковочка. Вот так выглядит плата. Сейчас, наверное, камера сфокусируется. Что-то она не хочет. Все равно плохо видно. Тут у нас идут такие ножки. Который можно припаять для удобного дальнейшего использования. В этом моменте я не предполагаю, что я говорю, поэтому давайте помолчим. А теперь давайте посмотрим транзисторы поближе. Вот так они выглядят. В пакетике их тут 10 штук. Ну вот, как-то так произошло, Т тот кадр записывался без звука, и почему-то еще камера вырубилась. Ну, точнее не почему-то, а потому что разрядилась. Вот теперь она тут с проводом стоит, короче. И заряжается записывать видео. Тут нам пришли вот такие вот губки для паяльника. Они очень удобные и им прям классно реально пользоваться. Мы опять вернулись на стол. И вот на следующая посылка, она просто огромная. В кадре не вмещается, Давайте так приподниму. Сейчас я открою её и посмотрим, что там внутри. Тут у нас в этой одной огромной большой посылки еще не осталось? Наверное, почта России объединила их. Давайте вот так доставать. Вверх, упа. Раз, два, три, четыре. Короче, их тут дофига просто. Я напоминаю, в этом видео мы распакуем только 10 посылок, поэтому, возможно, не все они будут распакованы. Ну, вроде бы, пусто, хотите, я его убираю в сторону. Давайте здесь тоже поднимем. Сейчас бок положу. Начинаем вот с такой вот посылочки. Что все падает-то? Сейчас, подождите, пожалуйста. Вот. Вот, тут сбоку порежем. Открываем. это А, тут еще пакетик порезал. Это у нас вот такая вот магнитола для машины. Она очень дешевая. Имеет экранчик, AUX а и для читателей карт. Также USB. Сейчас откроем, поближе и посмотрим. Вот так она снаружи выглядит. Конечно, экранчик кривовато там вставлен. Прям так неплохо кривовато. Дальше, с другой стороны у нас тут контакты, подсоединения. В комплекте пультик. Честно, пультика в комплекте я не ожидал. Это нормальный такой плюс. Он стоит прям реально... Она стоит... Вот, блин. Магнитола стоит прям реально немного. Ну, конечно, пультик дешманский, но все жить. Неожиданно и очень даже приятно. Убираем это обратно. Скоро, наверное, я буду видео делать про самоделки и мы его будем как раз таки использовать. Если кому-то интересно, как работает магнитола, то тест я выложу в группе ВК. Как обычно, ссылочка на нее в описании. Теперь убираю в сторону. Давайте дальше вот такую маленькую желтенькую. Аккуратненько открыть. убираем в сторону и в этот раз я опять порезал от криволапый. это такая елочка на макетной платье. дальше то все спаивается э и будет елочка мигать. сейчас мы её в видео в дальнейшем спаяем. кстати, эта елочка была в топе 10 DIY э для пайки, Ой, для пайки просто. сейчас пока уберу в сторону и дальше мы найдем наверное а так просто паяем, короче. Не. Нифига мы не спаяем так. Потому что я криволапый, я начала, первых не так паять. Неправильно припаялся эти Ну и, короче, у меня стало лень, я забила на это. Как только я допаяю ее, я выложу футочку в группе ВК. Поэтому, как обычно, подписывайтесь на группу ВК. Кому-то реально интересно. Если не интересно, то я вас не заставляю. Вот еще одна такая посылочка. Думаю, сбоку порезать будет нормально. Это у нас светодиоды на 12 вольт, как заявляет продавец. Сейчас мы их, конечно, проверим. Если они будут не на 12 вольт, то будет обидно, потому что они стоят, не дешево. Вот, убираем их пока в сторону. Еще одна такая маленькая посылочка. вот такой вот вольтметр сейчас поближе покажу на фотографии у продавца он оказался побольше убираем опять в сторону все это Ох, какая тяжелая ссылка не то чтобы даже тяжело, чуть не упала вот не удержал слабенький какой-то Вот такая вот у нас металлическая емкость, баночка. И тут у нас канифоль. Какая-то жидкая. Сейчас посмотрю. И Это даже не то, чтобы сильный канифоль, а флюс. Сейчас. А, ну просто защелкивается, да? Или оно закручивается? Не знаю, наверное, просто щелкивается. Вот такая еще одна посылка. Это уже последняя в этом видео. Тут у нас тепловой штангель-циркуль. Сейчас мы его откроем. Все заклеено скотчем. По пластику. Да, по На пролом. осталось наверное так вот. добрались мы до самого штангель циркуля стоил, стоил он около 300 рублей примерно ему нужна батарейка на полтора вольта наверное в комплекте нет сейчас найдем где открыть а вот она да в комплекте ее нету потом как найду наверное в другом видео может ставим ее и уже протестируем. Боже, как теперь закрыть? Вот все закрылось. Сейчас будет тест. И пайка елочки. Вот. Здесь же вот такой лабораторный блок питания. Ой, извините, обычный блок питания, просто на 12 вольт. Два крокодильщика. Сейчас будем подключать светодиод, соблюдая полярность. И проверим. Все-таки на 12 вольт он или нет? Ой, извините, я камеру включаю. Концы тут оканцованы. Значит, аккуратненько вот так. И минус к этому. Сейчас мы включим и проверим. Да, горит от 12 вольт. Это мне как раз подходит. Скоро собираюсь сделать фары на велосипед. Я, наверное, это сниму на видео, но это не факт. А сейчас будем паять елочку. И штангель-циркуль протестируем в группе ВК. Батарейки я к нему уже нашел. Но когда видео монтируешь, жалею не снимать отдельно и оставлять, поэтому мне легче в ВК выкинуть. Ну и вот. Да, я уже сказал, что елочку мы паять не будем. А еще я нашел, что. Один из красных стадиотов, там их было два, не работает. Это было реально обидненько. Но я открыл спор на Алиэкспресс, думаю, деньги мне вернут. На этом видео подходит к концу. С вами был канал Хай Китай. До скорых встреч. Пока-пока.